А перед просмотром этого видео советую подписаться на Отаку. Это интересный аниме-канал, на котором вы найдете самые смешные моменты из разных аниме. Канал действительно годный и заслуживает вашего внимания и подписки. Подписаться на канал вы сможете по ссылке в описании и в подсказке. Приятного просмотра! Очевидно, что он скрыл от всех свой день рождения. Если упомяну об этом... И скажу о том, что было год назад, то, что он помнит об этом, выдает его чувство с головой. Какуя была отвлечена подаренным веером. <связать> эм, о чем это я? Президент, спасибо, что пользуетесь веером. Нет, я не это хотела сказать. Очень вкусно. Спасибо. Победитель определен. Хорошо, что поставил на лин. Итак, а теперь жаркое хины. Приятного аппетита, Лихт. Довольно необычное жаркое от хины. Будто кровавое месиво в миске. Какой же это жаркое на вкус? А, хоть она и появилась, я понятия не имею, как пользоваться этой еретической магией. Раз уж это магия, мне нужно какое-то заклинание. А вот только я не знаю никаких заклинаний. Раз так, еретическая магия! <свес> да, ожидаемо. раньше была за геймером. Ничего. Я никогда не встречала кого-то сильнее меня. Де... Десять поражений. И... Извини, я ведь раньше была лучше Убивай. Что делать? Я перестаралась. На... Я пойду но нужен еще один человек так Че не вовремя, нельзя же так. Нам Толи, и так хватает Bardi, а работы. Газета о скачках девятка. Камей. Hey. Been... Was... A... A... A... Я пас, я только нашел e такой... Я слышал, что Матаяма тоже была вызвана в наряд туда. Сузо, ты уже почистил асральник? Зачем ты спрашиваешь меня? А кто вчера слил махач и согласился на день уборки? Уборщица не обязана драить чужие толчки. Сам с этим справишься. Справедливо. Сузычка, лись-лись, сузычка, лись, лись Лежит, как и языков. Демон Айдал Курому дает свой концерт с утра до ночи. Это ее первое выступление на арене Злоиголье. Демон Айдал... Что? Ты этого не знаешь? Ничего не поделаешь. С самого детства господин был под тщательным наблюдением директора, потому и не знает всего. Чего не ясно-то? Вот как он себя объяснил. Добро пожаловать в канал мэроу Куда изволите направиться сегодня? На сувенирную лавку. Седьмой канал, пожалуйста. Как скажете. Сафия, я о чем только что говорил. Что то не припоминает. Можешь ударить меня со всей силы прямо в лицо. Я знаменит своей выносливостью. А, понятно. Ай, я попробую. Хм. Итак. Ты мастер Митарфан? Ему конец. Помянем. Хорошо, когда есть брат. Да, вы ссоритесь, но вы счастливы. Дано, ну. что-то я сегодня устала. Серьезно! Одного хватило? А еще сеньор Лео, слишком быстро! Аккуратнее, пацан. И, извините, пацан. Миса довольно строгий председатель школьного совета и при этом совершенно не умеет общаться. Но наконец-то Миса решила со мной поговорить, а для меня это сродни приюту. Судзу, твой восторг лезет наружу. Да ну. Но... Плевочек, по полно! Захни! Нет, племяшечка, только вместе с тобой. а интересуешься боевыми искусствами? Ой, да я просто обожаю сильных людей. Вот вы мне и кажетесь Даже если у тебя будет 10 или 12, Джон. Это только доказало бы твою мужественность. Но ведь... Но ведь... Как ты мог допустить, чтобы тебя поцеловали раньше, чем это могла сделать твоя законная жена? Ты невнимателен. Не будь таким беззащитным. Работай над защитой. Да, да но... Никаких «но». Хорошо. Удачи нам завтра. Да. Ну, да, пока. Ага. Я это смотрю, я... шанс есть. Чёрт! Я думаю, мы притворимся, что ничего не видим. А я закончила. Возьми, Лина, это твой. Ты сделала и мне. Спасибо. Вот, давай, примерь. Да. Ни за что. Что? Почему? Что нужно, он закрывает. Больше ничего! Тяки? Ой, знаете, я тут вспомнила, что у меня срочное дело есть. Я это, как бы сказать... Простите, что помешала! А ну стой! На сегодня расходимся. Я тебя просто так не отпущу! Фирис, ведь элитная Фирис, но я не хочу завалить контрольную. Пусть я и учусь по 10 часов в день. 10 часов? Так ты тоже идешь по тернистому пути? Почему ты веришь всеми словам? И своим милым обличием попытаюсь надавить на эмоции. Я? Что ж, так и быть. Я вас прощу. поживете идейку на завтраках, Шион? Пронесу. Что? Вы не шутите, принцесса. Не шучу. Постарайся, Шион. Конечно. Буду готовить от всей души. Пытаешься выпендриться тем, что сидела и занималась? Mm -hmm. Мне всегда нравились полководцы периода сен -Гоку. полководцу Полководцы сен старики? Да. Это мои 20%. Кстати, какой приторный! Ты что делаешь? Кажется, ты должна сказать, я люблю вас, лорд Нору. Ну и юбку приподнять, конечно. Плюс 300 очков здоровья. И ничего им не говори. Мия. Мура. Чего да, тебе? Мило. Президент. Ты что делаешь? К тому же, пока дочь старейшины юн Юн с нами. Наш род не прервется, что бы ни стало с деревней. Тогда давайте будем думать так народ деревни навсегда останется в наших сердцах. Мы чудовище!